любит нас развлекать, очень часто создавать такие развлекушки, да, влечь нас туда, куда мы приходим и потом не можем понять, почему это у меня случилось и почему я сейчас нахожусь вот в данной этой ситуации и что случилось. Да просто-напросто в какой-то момент мы в своей жизни сделали не тот выбор, который нам нужен был, да, потому что каждую секунду, каждое мгновение, каждый из нас делает выбор. Вы что? Мы все время выбираем. Пойти в этот магазин или в тот магазин. Купить это или другое, да? И точно так же с нашими отношениями, с нашими выборами половинок. И даже не задумывается. Ляпаем, что попало. Да? Не следим за своей речью. Очень часто это происходит, что то, что мы когда-то ляпнули, это записывается в нашем теле. Записывается в нашем теле, как жесткий диск компьютера. И никуда она ничего не делает, она просто живет. Понимаете? Это... В нашем виртуальном мире это все есть. В нашем субъективном мире тоже есть. В объективном мире вокруг вот есть три вида мира, да? Объективно, субъективно и э, наше виртуальное э, пространство. Это. виртуальный мир. Что мы говорим? Да, в объективном мире мы когда-то увидели где-то, не задумываясь, даже в детстве очень часто это бывает у людей, что где-то я и тут я понял, я хочу замуж, да, как вот здесь вот на, да, на картинке. А очень часто бывает такое, мы видим что-либо в своей жизни негатив. Даже в детстве, да? И говорим, я никогда не выиграл. И мы себе записали, да, За мужество это плохо, это, это не есть хорошо. И забыли об этом. Но наше тело записало, и эта программа у нас сидит, и она никуда не делается. И она в наше сознание подсовывает всегда свои мысли. Эта программа. А раз это мое, или не мое, очень сложно, потому что мы сидим в уме и считаем, что все мысли вокруг это мои мысли. На самом деле это далеко не так, потому что вокруг очень много чужих мыслей. Наша голова, наши волосы работают как антенна телеприемника или радиостанции, да? Принимает это все. И если мы это поймали, засидели в голове, эту мысль, то она стала жить в нас. И живет своей жизнью. Питается нашей энергией, потому что без батареи эта радиостанция не работает. Нужна энергия. Энергию чью будет она брать? Она будет брать вашу энергию. Эта энергия нужна вам, поэтому идет очень часто такой холостой выстрел. Мы делаем, я хочу тот, я хочу это, я хочу пятое, десятое, а внутри у нас сидит та программа, которая записанная. И пока эта программа действует. То бесполезно здесь петь диферамбы и петь мантры. Точно так же, как мы мантру себе заложили, я хочу замуж, я хочу замуж, да, это первая сторона медали. А у каждой медали есть вторая сторона. Почему эти диферамбы мы поем, эти мантры мы поем? Потому что нас беспокоит вторая сторона, та программа, которая сидит. И наше подсознание этому противится, и умом мы противимся, и мы начинаем идти, вещать вот такие вещи. Для себя, да, настраиваться.